Всем привет! В эфире «Универ Ньюс. Зима становится суровее, а настроение все улучшается. В преддверии Нового года. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Вперед к победе! Прошли студенческие игры по конному спорту. Для студентов Казанского федерального мастер-класс провел пилот легендарной команды КамАЗ Мастер. Пункты проведения государственной итоговой аттестации продолжают оснащать системами видеонаблюдения, металлоискателями, средствами подавления сигналов связи. Все это делается для того, чтобы экзамены школьники сдавали честно. По этому поводу в Казанском университете состоялась встреча. Подробности узнаешь далее.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 а на профессиональной образовательной организации 29 вузов и 32 идеала вузов.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 Студентам Казанского федерального университета выпал уникальный шанс пообщаться с пилотом легендарной команды КАМАЗ-Мастер, заслуженным мастером спорта России, победителем Ралли Дакар 2013 Эдуардом Николаевым. Все подробности в следующем сюжете.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 В Институте экономики КФУ состоялась 11 международная научно-практическая конференция «Маркетинг и общество». Как это было, смотри в следующем сюжете.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 В Казань хочет переехать актер Стивен Сигал. Об этом он заявил на встрече с Рустамом Минихановым. Напомним, что Путин подписал указ о предоставлении Сигалу российского гражданства 3 ноября. Министр образования и науки Российской Федерации отметила инновационные разработки КФУ на ВУЗ -экспо. Здесь представлены наглядные материалы, макеты, образцы продукции, симуляторы и многое другое. А потенциальные заказчики могут не только подробнее ознакомиться с представленными инновационными находками Казанского университета и его партнеров, но и подробнее узнать о возможностях КФУ. Опыт российского дополнительного образования оценили в Европе. Представители Института психологии и образования КФУ по приглашению организаторов серии международных семинаров из университетов Марбурга и Гессена приняли участие в работе воркшоп для молодых ученых-исследователей из различных университетов Германии. В набережных Челнах прошел первый IT-кластерный форум. На семинарах в рамках форума участники обсудили возможные перспективы развития IT-отрасли. «Зенит Казань» одержал вторую победу в финале шести Кубка России. Со счетом 3-0 казанцы обыграли новосибирский «Локомотив». Если вдруг кто-то задумает снять женскую версию трех мушкетеров, актрис долго искать не придется. Наши студентки-наездницы точно бы не подвели и успешно справились с ролью. Но это только предложение. А пока любительницы конного спорта впервые встретились на студенческих играх по верховой езде. Обо всех подробностях события расскажет Аделя Шамилова. 15 декабря в Казани стартовали студенческие игры по конному спорту. Такие квалификационные соревнования проходят в столице Татарстана впервые. Теперь в ближайшие дни на ипподроме Казанской спортшколы с легкостью можно встретить лучших молодых жакеев Татарстана, Башкортостана, Москвы, Ульяновской области и многих других регионов страны. Всероссийские студенческие конные игры, конкурс, выездки и двоеборью. Также в рамках мероприятия мы проводим чемпионат Республики Татарстан. Соревнования, проводимые в целях популяризации, развития конного спорта, олимпийских видов конного спорта. Конный вид спорта является одним из престижнейших во всем мире. Еще бы, ведь он отлично сочетает в себе красоту, грацию и мастерство жакея. Студентам с разных вузов города предстоит не только продемонстрировать свою ловкость, но и показать, на что еще способны их парнокопытные друзья. В данном соревнованиях проходит два вида, три вида точнее конного спорта. Это конкурс, выездка и двоеборье. Выездка это так называемая фигурная езда, когда лошадь выполняет различные упражнения, элементы высшей школы верховой езды. А конкурс это преодоление препятствий. И в двоеборье включают в себя выездку, элементарную манежную езду и также преодоление препятствий. Молодежные соревнования по конному спорту проводятся в целях популяризации и развития конного спорта в Татарстане, а также расширения спортивных связей студенческой молодежи и повышения интереса к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Именно поэтому к участию в соревнованиях были допущены не только студенты, но и простые любители конного спорта, желающие продемонстрировать свои способности. Можно сказать, не начинала, а родилась в седле. Мои родители конники, поэтому я с самого детства рядом с лошадьми начала свой путь в седле и до сих пор в седле и буду его продолжать. Планы на будущее грандиозные. В мечтах Олимпиада, но будем реально смотреть на вещи и будем достигать наиболее высоких результатов, которые только для нас возможны. Лошадь – животное, благородное и одновременно капризное. А почему? Прямо сейчас мы узнаем в этих конюшнях, которые далеко не Авгиевы. Каждый наездник проводит в конюшнях достаточно большое количество времени, чтобы установить хороший контакт со своим спортивным партнером и подвести его в наилучшей форме к соревнованиям. Любая лошадь требует к себе особого внимания, понимания и, конечно же, спокойствия. Главное – спокойно относиться ко всем ее капризам тогда она будет отвечать вам тем же спокойствием. Для обеспечения профессионального судейства приглашены судьи международной и всероссийской категории из разных городов России. Компетентному жюри предстоит сделать довольно сложный выбор. Каждое выступление было уникально, благодаря особенностям и характерам лошадей, которые кажутся странными и необычными. Они еще раз наглядно доказывают нам, почему верховая езда считается самым благородным и элегантным видом спорта. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока.